Здравствуйте! Сегодня у нас 17 октября 2018 года, канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. У меня прямой эфир, вещаю я из дальнего зарубежья. Вот удалось быстро подключиться, ну, наверное, потому что быструю трансляцию создал. Поэтому она гораздо хуже, конечно, и по качеству, но в последнее время что-то не пускает нас эфир. YouTube с такими трансляциями, поэтому пришлось обманывать. Звук и картинки хорошие, но это самое главное. Так что военную хитрость применили, включились практически сразу. Сегодня 17 октября, я уже сказал, подписывайтесь на канал Народовластия. Нужен, чтобы было как можно больше подписчиков. Помогайте каналу. Под видео есть описание, там все наши реквизиты, кошельки, все-все-все. В общем-то, ссылки там и на другие каналы и так далее. Так, звук в норме, видео тоже очень хорошо. Значит, еще раз, сегодня 17 октября, в девяносто четвертом году, в этот день убили Дмитрия Холодова. Журналист такой был, очень много интересных статей он написал расследованиями занимался его убили вероятнее, все грушники потому что они были за это задержаны но доказать нельзя там по какой-то причине был но уже при Путине не смогли доказать да то есть при Ельцине еще все доказывалось а при Путине все уже э, перестал доказываться то есть там были причастные первоначально считали причастными к делу сотрудников ГРУ, десантников и так далее. Ну, то есть, то же самое, что вот сейчас только, естественно, это было на территории России, поэтому расследовали уже, если так можно назвать, путинцы, да. Вначале ельцинцы, потом путинцы. И вот интересно, «Смутное время» написали, «Каждый день и час новости приносят подтверждение э, за подтверждением того, что вся российская власть сверху донизу, пациенты психобольницы, сумевшие вырвать, вывернуть ее с собой наружу, чиновники, менты, судьи, журналисты, депутаты, все эти наполеоны больничных палат оказались у руля и витрил». Ну, в общем-то, можно с этим согласиться. Про Керч поговорим, конечно. Также. Сейчас очень много новостей. То есть такая волна идет новостная. Раньше, вот, говорят, там аналитики стало меньше. Но представьте, сколько стало новостей, их нужно обсудить. И мелкие какие-то слова, которые я говорю, да, иногда, они являются... Очень глубокая аналитика. Чтобы это понять, иногда очень много времени надо потратить. То есть, как кажется, ерунда, да, вот сегодня мы будем о некоторых таких вещах говорить. А вообще, что происходит? Та самая лодка, которую просил не качать Путин, раскачивается. Вот эта, каждая новость это волна. Этих волн очень много, они идут, идут, и лодка раскачивается. И не потому, что мы внутри эту лодку качаем, он просил не раскачивать лодку, потому что он дебил. Она раскачивается по многим внешним и внутренним причинам, которые никак не связаны с народом. Так что новый акт жертвоприношения пишут. Сейчас и об этом поговорим. Окунь вот мне написал тут сегодня по поводу фотографии, которую повесили эти старушки, мы вчера об этом говорили. Сейчас прочитаю, просто мне понравилась его интерпретация. Причем отряды Путина вывесили вас в черный список. Вы между Порошенко, Власовым и Мэй. Очень смешно, конечно, получается, Представлять там сумасшедшие какие-то бабушки. Я сразу вспоминаю, у меня в жизни был такой оригинальный очень случай. Старушка сумасшедшая звонила мне каждое утро в 7 часов, даже раньше, там, что-то без 15, 7, я уж не помню, ну, прям конкретное время, я снимал трубку, она говорит, Андрюша. Я говорю, нет, это не Андрюша, вы там не туда попали. После этого она молча вешала трубку. И я пытался с ней как-то говорить, она объясняла, что звонит зятю, я объяснял, что это не тот телефон, и она звонила снова и снова, и снова. И так продолжалось бесконечно, пока я не поменял телефон. То есть я понял, что это этой бестолку объяснять, вот точно так же, как этим путинским э, отрядам, да, им бестолку объяснять, то есть, ну, это люди, которые, может быть, выжили из ума, но, скорее всего, они никогда не были умными то есть это всегда люди, которые жили со сталинским синдромом, очень очень тяжело им жилось, и поэтому у них большие проблемы с головой. И мне вроде должно быть жалко их, а мне их совершенно не жалко, понимаете? Абсолютно не жалко. То есть вот эти старушки, на мой взгляд, меня поругали за вчерашнее, то, что я пообещал их им, что у них пенсии мы отнимем, как только к власти придем. Я это подтверждаю. То есть вот эти старушки, это нижний предел... Тех, кого мы накажем. То есть вот начиная от старушек и кончая всех выше. Вот этих конкретных отрядов Путина, у которых есть фамилии. Понимаете? То есть они хотят, что они хотят? Они хотят жить в 20 веке. Они хотят жить в 37 году. Мы им устроим 20 век, 37 год. Что хотят, то они от нас получат. От Путина они до конца не могут получить это. А от нас они получат по полной программе. Так что... Хороший, кстати, лозунг получается, да? что все любители Сталина, ну там, особенно при голосовании, очень интересно, там, все любители Сталина, голосуйте за меня, я обеспечу вам 37-й год. Да? Вот очень, очень хороший лозунг, мне кажется. Вот что защищают эти бабушки. Вот я к ним обращаюсь, я знаю, что они посмотрят. Что вы защищаете? Вернее, вы делаете вид, что защищаете. Вы нихера ничего не защищаете, но вы делаете вид. И, может быть, да, там по слабоуме думать, что вы защищаете. Вы жуликов защищаете, убийц, разжигателей войны. Кого? Что хорошего? Вот назовите один хотя бы элемент какой-то положительный, который вы защищаете. Кроме абстрактных скреп. Конкретно вы что защищаете? Это как немцы в свое время защищали нацистский режим и нацистскую верхушку. Ну, там, кстати, были какие-то положительные моменты хотя бы на первом этапе для немецкого народа. От этого же никаких вообще положительных моментов нет. Так что вы, бабушки, фашистки и пособники фашистского режима. Фашистки, пособники, потому что режим Путина – это фашистский режим. И вы пособницы фашистского режима. Вы представляете, вы, бабушки, сдохнете... И Боженька спросит тебя, вот бабка скажет, бабка, ты что, блядь, фашизм-то защищала? Боженька тебя спросит, что ты защищала фашизм? Ну, ты могла просто в стороне постоять и дождаться того момента, когда просто сдохнет. Куда ты лезешь-то, нахер? На черт что че тебе скажет? Он скажет, вот ту старую, жарьте дольше. Ну, чтобы помягче была, конечно, а то жесткая сильная. Вот Они смотрят «Зомбоящик». Да они скажут, боженьки, мы смотрели «Зомбоящик»? Он скажут, ну, на здоровье. Это не аргумент, как вы понимаете. Вот Наталью Сорокину и Марию Трошину отправили в СИЗО. Фашистский режим отправил в СИЗО двух женщин. Знаете, за что? За то, что они дома разбирали и толковали Библию. То есть не так, как Гундяев, они ее разбирали, ибо они свидетели Еговы. Представляете, какой Двух женщин засадили в тюрьму, потому что они там про Библию как-то не так думают. А может, вообще Бога нет? Вот те люди, которые их сажают, они же вообще ни во что не верят. Так за что же они их сажают? -то? Жуть, конечно, что происходит. В Москве задержали юристов фонда борьбы с коррупцией, Александра Головачева. Ну, я так понял, что его задержали за какой-то митинг, который он организовывал, но даже я так понимаю, что он сам не знает за какой. Ну, за какой-то. Вот так вот пишут, свидетели Бабы Яговы. Ну да, ну представляете, вот там сейчас, сейчас, а почему не задерживают тогда этих, кто в дуршлагах фотографируется этих макаронного монстра, которые там, пастафарианцев, церковь пастафарианцев, те, которые верят в макаронного монстра, что их не задерживают, а? вот было бы смешно, я бы прям, то есть таких вот, отмороженных совсем <смех> атеистов бы схватили за то, что они не в того верят. В эти объявили мобилизацию протестующие, то есть они понимают, что с ними будут жестко разбираться, и, в общем-то, решили, что для протеста очень важна мобилизация. И оппозиционеров значит, там пытаются как-то с ними договориться, пытаются как-то уговорить, но я так понимаю, что они не сильно хотят, эти оппозиционеры, и говорят, что пока наша позиция неизменна, должно быть отменено соглашение с Чечней И выдвинули интересную такую мысль, да, с точки зрения... Кавказского тезиса такого особого это прям удар подых и даже я даже не подых еще ниже это удар, прям по яйцам так они сказали, что у нас есть общественные институты, например, Шариатский суд, куда мы обратимся, чтобы по справедливости провести границу с Чечней. Конечно, они же не с Россией проводят границу, они проводят границу с Чечней. Там мусульмане, Кадыров, который бьет себя копытом в грудь и говорит, что он такой правоверный, что мам не горюй. Разве он откажется пойти в Шариатский суд? Конечно, нет, не откажется, если ему предложат. Он не может просто отказаться. Поэтому это очень правильное решение. Это вообще просто самое великолепное решение передать от шариатскому суду. Путин умоется говном, Кадыров никуда не сможет деться, ему придется прийти и решать по существу. И по, по законам реально существующего, а не те, которые выдумал Путин. Кошка, ха-ха. А что, ха-ха, а а кошка бегает там. Что-то они между собой. Золотов, говорят, пробежал, ну ходит, да, рептилон, Кс -кс -кс. вон она сидит. Следственный комитет завел дело о фальсификации итогов голосования в Красноярске, ну то есть делают вид, что видите, вот там кого-то наказывают. Глав врача психбольницы уволили. Прошло видео по поводу издевательства на пациент, над пациентом, где в него кидают тапки, дают ему пинка. И глав врача уволили Почему Уволили глав врача, ну потому что не хотят решать вопрос тоже по существу. Это отмазка. Ну выкинули глав врача, придет другой, что там бить пациентов что ли не будут в психбольнице? В этих больницах всегда бьют, во всех странах мира, в этих больницах всегда лупят пациентов. Но определенные страны этот вопрос решили, так как Великобритания, например, или в а, Соединенных Штатах. Они решили этот вопрос, наверное, начиная там, 60, с конца 60-х годов. И все, и там никого не лупят, там нормально а, к людям относятся. Почему? Потому что, а, работают нормальные люди. На это главный упор. Чтобы работали нормальные люди А если в российскую клинику Идут в качестве санитаров Лица, которые таким образом Хотят получить практику Боевых искусств я вам серьезно говорю, что так и есть То есть вы посмотрите, кто работает санитаром Те, кто хочет получить Практику боевых искусств Чтобы отрабатывать какие-то приемы На людях и так далее И мы с этим сталкивались миллион раз И что же они думают они уволили главврача и систему сломали, что ли? Ее... Нет, Этот систем очень долго развивал, чтобы ее сломали какие-то главврачи. Так вот пишут, что в июле этого выписали пациента, в сентябре он умер. Многие пишут, что он от этого умер. Ну, конечно, он не от этого умер, он старый человек. И... Но всех больницах масса людей, которые умирают именно от этого. После избиений так, таких... Если проверить, посмотреть, что там сколько людей лежит там сутками на вязках, буквально там по несколько суток лежат на вязках. То есть там издевательства постоянные над людьми происходят. Постоянные. В каких-то местах больше, в каких-то меньше. Меньше там, где, в общем, главврач и персонал более-менее приличные люди. Там, да, там поменьше. Где они звери, там жуть. Вот. И... Голодающие зеки из колонии в Тавде наелись гвоздей и требуют, чтобы, значит, им это ИК-26, и голодают, требуют, чтобы им дали возможность получать передачки, чай покупать, сигареты и так далее. Представляете, то есть какой ужас. То есть люди не могут элементарных вещей получить, чай, сигареты и так далее. Вот. Лимонов, говорят, стал хуже чувствовать себя, поплохело ему и так далее. Ну, что можно сказать, пока не помер, да? Что вот интересно, Лимонова жизнь заносила в правильные течения, но он всегда из этих течений выходил и шел в неправильном направлении. Буквально навес, вот его по течению правильно несло, а он, блядь, все равно выгребал. Вот удивительный человек. То есть это цепь каких-то, вот жизнь лимоновой цепь ошибок и заблуждений. Не, ну можно сказать, жизнь любого человека – цепь ошибок и заблуждений. Но вот есть путь, некий путь, да, правильный такой человеческий. Нет людей, которые не совершают ошибок, но они возвращаются на этот правильный путь. То есть сделал ошибку, раз, чук -чук -чук, опять его прибил, и он опять идет. А вот Лимонов наоборот. То есть он иногда случайно выгребал на правильный путь, но потом все равно возвращался неправильно. Удивительно. И яхту Омского депутата выбросил на берег Испании. Представляете, уникальная ситуация. Мы с товарищем обсуждали, я рассказывал, как у меня на глазах выбросил яхту на берег. Ну, в прошлом-то я яхтсмен, и в детстве занимался, и объяснял, как, почему это происходит, как с этим бороться и так далее. И вот уникальные совершенно ситуация, вдруг мы обнаруживаем на берегу яхту, которую выкинул на берег, даже с ней там фотографируемся, смотрим и так далее. Я ему подробно объясняю. Кажется, в это время еще вот происходит такое событие, как выброс на берег в Испании, уже достаточно далеко от нас, яхты омского депутата Валерия Кокорина. Говорят, что она стоит 1,6 миллиона евро и 32 метра. Ну, двухмачтовый корабль. Ну, если этот двухмачтовый корабль стоит 1,6 миллионов евро, то это плохой корабль, я вам скажу, очень плохой. Потому что если двухмачтовая 32-метровая яхта хорошая, она должна и стоить гораздо лучше, чем, чем эта... Поэтому, ну, в общем, говорят, что находилось два человека, двухмачатой 32-метровой яхты управляли интересные ребята. Ну, естественно, они не справились с управлением их вытащил на берег. Ну, собственно, как и все в России. Они ни с яхты не могут справиться, ни с Россией не могут справиться. И все время куда-то на скалы, на берег прет. Жуть какая-то. Вопрос, конечно, никто не будет задавать, откуда у депутата 100-тонная яхта, да, ну, ж, понятно, откуда украл, И вот при сдаче на краповый берет погибли десантники, видео есть интересное, то есть десантники как... Одетые, как Ермак Тимофеевич, пытаются форсировать водную преграду, которую <coughs> брод, я так понимаю, никто не проверял. Там оказалась яма, все десантники провалились в яму, прям в видео. Их вытаскивает, смотрит, кого-то не вытащили, потеряли, ну, утонул. То есть, ну, я не знаю, что это такое. Это <coughs> экстра дебилизм. Экстра. И вот в Омской области на улицах нашли трупы четырех мужчин. Ну, я полагаю так, что они замерзли. Ну, или, может быть, если они не отравились какой-нибудь этой гадостью, то вполне допускаю, что замерзли. Это что такое? Доктор какой-то какие-то часы нам нарисовал. Так. И... В Уфе найден труп, мужчина с ампутированными ногами, но если это не связано с фильмом «Многие атовизм», то тогда, наверное, это какая-нибудь железнодорожная травма, скорее всего. И сотрудники ФСБ, сотрудников ФСБ нашли мертвым в собственном доме в Челябинской области. Представляете, это пограничника нашли, как гадко звучит, да? Прочитал «Пограничник мертвый», «Жалко». Прочитал сотрудник ФСБ, ну никакой, жалостный, ну подохой. я говорю, и хрен с ним, да. А пограничник, конечно, жалко. Поэтому я понимаю, почему они так пишут, почему они там всех пограничников называют сотрудниками ФСБ. И в Москве вот обвиняют молодого 22-летнего человека, что он зверски убил свою семью. Папу, маму, бабушку. Ну, надо больше информации. Вот, наконец, мы подошли к тому, о чем вы пишете, к Ч Керчи. То есть непонятно, сколько погибло. Рассказывают про 18, про 17. До этого рассказывали про 10. Вначале напис... пишут, 17 человек погибло. Через минуту это же агентство пишет, 13 человек погибло. Я вот не понимаю, всегда в таких случаях, Трудно трупы пересчитать, что ли? Вот, зайти просто до 20 считать они не умеют. Не, я понимаю, что какое-то количество там раненых, их повезли, кто-то из них помер потом, бывает такое, да, к сожалению. А в России-то чаще-часто. Ну, так вначале-то трупы можно сосчитать, их же никуда не повезли. Жуть, конечно. То есть, что произошло в Керченском политехническом колледже Устроено побоище, что-то взорвали, я так понимаю, взрывное устройство, и потом стреляли. То есть и на видео абсолютно четко, то, которое размещено в интернете, видно, что произошел взрыв, идет дым и слышны выстрелы. Выстрелов ну, я слышал на этой записи 10, причем подряд не более трех. Подряд не более трех выстрелы, вероятнее всего, из глубокоствольного оружия, ну и вероятнее всего, из 12, ружья 12 калибра, действительно, то есть ружейные выстрелы, их трудно с чем-то спутать, мощные достаточно, а, поэтому вот... Интересно, тут заявление было этой директрисы, которая кричала, там, что какие-то люди с автоматами стреляют из автоматов. Вот я слышал автоматных очередей и одиночных автоматных выстрелов я не слышал. То есть, вероятнее всего, стреляли из ружья. Вначале написали, что это некий Владислав Росляков который, значит, вот учится в этом техникуме, и там его странички опубликовали. Потом появилось видео, на котором некий парень рассказывает, что он Росляков, и что он учится в другом техникуме, и что это его страничка, и, в общем, непонятно. Ну, может быть, это совпадение имени и фамилии, и, может быть, действительно в другом техникуме, да, учиться. В общем, информацию сейчас, я так понимаю, спешно закрыли. И ничего никому не рассказывают. Да? То есть, тот, кого первоначально представили убийцей, он, я так понимаю, жив. Вот. И... Уголовное дело, как ни странно, ну, то есть следствие-то уже располагает информацией, что там произошло на самом деле. И уголовное дело со статьи «Теракт» Переквалифицировали на убийство. Ну, когда это возможно? Ну, например, это возможно, как первоначально в интернете прозвучала информация, что убийца любитель Новороссии и так далее. Ну да, конечно, любитель Новороссии не может быть террористом. Террористом может быть только корный, который хотел якобы поджечь сены. А тот, кто увалил там почти 20 человек, да, еще 50 ранил, он, конечно, не может быть террористом, потому что он любит Путина. Да, то есть вот нужно очень много, больше нужно информации по этому поводу, чтобы понять... Что там произошло, потому что путинцы, конечно, такую информацию дают дозированно, и сам Путин сказал, что обязательно разберутся, и обязательно доложат, то есть, ну, конечно, доложат его версию, его путинскую версию доложат, а что там было на самом деле, это мы узнаем только потом, когда сменится власть. Не было там директрисы, она за 10 минут этого уехала. Слушайте внимательно. Да, конечно, я, я сказал, что она там была. Я сказал, что директриса там сказала то-то, то-то. А не то, что директриса там была. Это вы слушайте внимательно. Я шалею от таких вообще. Причем это наверняка не тролль. Это просто недоброжелательно. Вот, и... Так, вот, и, значит, ситуация такая, что, вот, директрис сказал, я прямую речь, взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрыв-пакеты, взрыв-взрыв-пакетов я не слышал, потом с автоматами бегали, автоматных очередей не было, открывали кабинеты, убивали всех, Кого могли найти настоящий теракт, как положено, как в Беслане. То есть вот что сказал директриса. Я так понимаю, что информация она не располагает. Это я и хотел сказать. И не спешите делать выводы. Я и не спешу никаких выводов делать. Я рассказываю то, что я видел, то, что я слышал а, в сети. Да, вот код подсказывает мне, видите. Такие вот дела. И... Матвиенко вот тоже призвала, призвала не делать поспешных выводов. Когда призывает не делать поспешных выводов? Когда э, ситуация трудная для властей. Когда власть по уши в говне, она всегда призывает не делать поспешных выводов. Как только э, они в атакующей позиции находятся, они мать, включают всю систему свою, пропагандистскую, гебельскую систему, она херачит, почем зря, все, что хочешь, она херачит. Кот на эмоциях. И я не знаю, что там обнаружилось, но я вполне допускаю, что это их сокурсник, перестрелял кто такой то есть вот там в разные возрастные группы даже в одном случае 22 года в другом случае 18 ну похоже конечно на больше на 18 летнюю потому что это как раз последние классы школы первые классы первые курсы институтов когда проявляются тяжелые психические заболевания, и когда, в общем такое возможно. Да? То есть, скорее всего, это человек с разрушенной психикой сделал. И вот тут возникает два вопроса. Первый вопрос по поводу психического здоровья нации. Оно находится в страшном упадке, никто им не занимается, полной жоп. Я уж про соматическое здоровье не говорю. там Вообще никто не занимается. Но психическое здоровье. Ну, там тапками кидаются в да, Там пинка, пинков им, им дают. Но даже с точки зрения диагностики. Вот кто-то диагностировал да, у того, кто это сделал. Психическое заболевание. Оно же было. Не мог просто так ухайдохать столько народу. Ни один нормальный человек этого не сделает. То есть тот, кто сделал, он явно ненормальный. Поэтому директрис, которая бегает там, голосит. Ей бы как-то повнимательнее на учеников надо было смотреть, на своих. Да? А не заниматься там всякой херней, по всяким ездить мероприятия. Вот пишет, наелись с пальцев или чего-то еще. Ну, нет, ну, от спасти такой не устраивает, потому что это э, мероприятие, которое требует подготовки, оно не может случиться э, вот так спонтанно. Да. Непонятно, откуда оружие. Если это оружие, как там утверждают, э, которое молодой человек получил в начале сентября от Росгвардии, да, то вопрос тогда к Росгвардии, как -то они так смогли психически больному выдать оружие. Да? Вопрос вообще ко всей системе в России. да? Ну, это путинщина. Какие можно задавать вопросы? Тут нужно вначале от этой власти избавляться, а потом задавать вопросы. Так, и... Вот многие спрашивают, как же так случается, что в России, который столько ГБШников, ментов и все такое прочее, тем более в Крыму, который так здорово контролируется от э, укра да, вдруг такое могло случиться? А почему такое спрашивают не случается на Украине? И да, действительно, то есть все террористические акты, они в России. Может, это как-то связано именно? с российскими спецслужбами, такой возникает вопрос. И всегда вот я вспоминаю, сейчас вот даже взял эту статью, которая называется «Мать родна», свою статью, которую написал по поводу взрыва в московском метро. И я вот удивляюсь, в этой статье пишу, удивительные люди, современные террористы взрывают что-то, только тогда, когда это выгодно власти. И перечисляю, когда они взрывали. Вот. Так. Угу. Так, так. Сейчас еще. Ну, советую прочитать эту статью. Такая я прям по попробую на навскидку. По заявлению СМИ, метро взорвали шахидки. Странные они люди, почему-то взрывают только те места, где находятся малые мужчины, граждане. Почему они ни разу не пытались взорвать тусовку государственных мужей? Например, съезд Единой России или шоу с участием Бамонта? Уверяю, если бы человек с опытом был шахидом, то сделал бы это элементарно. Почему не пустили под откос Поезда с цианидом фирмы «Лукойл», разъезжающие по всей России с нарушением всех мыслимых правил под охраной безоружных людей. Почему от взрывов не страдает собственность олигархов? Почему не гибнут люди, которые не называют... Не которые, что называется, при делах. Чиновники, генералы, миллиардеры. Почему шахиды не выдумывают многоходовочку для уничтожения первых лиц государства, любящих П.Р. во время чумы? Почему не оставляют для них сюрпризы в больнице среди раненых и на месте происшествия после совершения теракта? Ну и так далее. Я также пишу, что теракты на Кавказе на 90% обращены против представителей силовых структур и должностных лиц госвласти. Почему же во всей остальной России они на 100% процентов касаются простых людей. Ну, и много других вопросов, которые, на которые, конечно, мы не получаем ответа от власти, но, собственно, прямого ответа. А то ответ был дан вот, относительно этой статьи. Я вот обратил внимание, я разместил через несколько часов после взрыва эту статью, в агентстве политических новостей В котором я вел колонку Это московское издание И тут же через час все прекратилось То есть обнулили эту статью Мою колонку закрыли Я не мог понять почему Позвонил главному редактору Константину Крылову Он ехал в метро Сказал, что это все ерунда Без него не может ничего случиться И вдруг он мне больше не звонил, но написал такое письмо. Добрый день. Выяснил, что с твоей колонкой. В самом деле снял ее Римезов, это э, владелец. И честно объяснил, что ему звонили и обещали всякие неприятности, причем не мне, а ему лично, у него есть определенные отношения с администрацией. Ну понятно, что с администрацией не московского цирка, а Кремля. Я с ним поругался на предмет кто-то. Тут главный редактор, но неприятности я ему не хочу, я ему многим обязан, включая назначение на эту должность. Это первый случай за два года. Что-то, ну, поскольку Крылов два года, то есть это вообще первый случай. Что-то похоже у товарищей в самом деле, рыльца в пушку с неизменным уважением, Константин Крылов. Вот такое письмишко. Причем статью, я говорю, советую почитать, она очень, ну, она небольшая, но развернутая. И там я объясняю, почему в основном теракты, которые происходят, это дело рук кремлевских мечтателей, да, или же а, непосредственно, то есть, когда они сами все это взрывают через своих грушников, КГБшников и всякую мразь, либо когда они а, соответствующими пользуются услугами определенных структур, да, когда, э, которые там покупают, шантажируют, и, и в общем-то, это их, их уже дело, как они. Э, так, пишет, 20 человек с друзьями завалить очень сложно. Да, кон, конечно, сложно. Тем более, что, я говорю, я слышал 10 выстрелов, и вы же понимаете, что каждый выстрел должен убить одного человека, плюс э, ранить... Э, там, я не знаю, безумное количество, говорят, 60 раненых, да, и 18 убитых, то. Чуть-чуть. Какую-то херню опять пишут. И в Думе заявили о необходимости переквалификации охранников в школах и техникумах. Да, хоть какие охранники будут в школах и техникумах? Это удивительно. То есть вот сразу случается что-то, выбегают какие-то думцы и на перебой начинают кричать. Зачем они кричат? Ну, чтобы показали по телевизору, что вот он, я есть такой, посмотрите на меня, я умный такой депутат. Если не будет такого умного депутата, то вам всем жопа. Да нам и так всем жопа с вами сумными депутатами, блять. Так. Вот вспоминают рязанский сахар. Да, ну, конечно, то, что те взрывы – это плод, так сказать, деятельности ФСБ, нет никакого сомнения, что все это Патрушев организовал, все эти взрывы. А в Рязане не получилось, потому что бдительные были полицейские, милиционеры бдительные, которые выловили сразу этих ФСБшников, и нам сказали, а это были учения. Первая информация – поймали. Те, кто пытался взорвать в Рязани, и у них гексаген. Все, нет вопросов. То есть выезжает взрывотехник, говорит, это гексоген. Том говорит, да нет, это сахар. А они на самом деле ФСБшные, там какие-то офицеры, и все это учение. Можете представить тот момент, когда всю страну взрывают, проводятся учения, и взрывотехник не может отличить гексаген от сахара. вот пишут, зачем военные перекрыли потом весь Керчь и все дороги, проверяли машины, что думали, что будут Такие же студенты в других местах ходить. Ну, нет, они военные, просто они делают что им положено. Пакет разорвали, что там положено, когда ты рак. Ну, все перекрыть, всех проверять, им рассказать и как-то рассказывал историю, когда э, не было еще таких разбойных нападений, серьезных. А это случилось: и ограбили магазин юбилейный в Саратове, а я был. Милиционером, да, лейтенантом милиции. И что-то я в отделе как раз находился. Мне говорит, все, давай к себе на участок, там вот ограбление. Ограбление вообще в Волжском районе, а я в заводском на Крекинге. Приезжаю на Крекинг. И, А, вру, мне, да, да, да, мне, говорит, иди, езжай, говорит, возьмешь карабин, ну там, на заводе. И, и, и поедешь там куда-то. Ну, я приехал, взял карабин, вот, причем, ну, как, пришел, представьте, вот, как, как тогда все было, лейтенант милиции, там, зашел в, эту, в ведомственную охрану, говорит, карабин мне дайте, они говорят, ну, на тебе карабин, все, и я взял карабин, патрон и ушел. Вот, и, и меня позвонил, говорит, что мне делать, мне говорят, ну, на Березиной речке, это вообще не мой участок, «Охраняй, переезд? «От кого охранять? Для чего?» «Ну, приедешь, что оттуда позвонишь». Я приехал, говорю, ну все, я здесь. «Ну, давай охраняй». «Что Вот искать этих а, преступников». «Ну, ладно». «С карабину». «Можешь себе представить?» «Ну, по, еду там всякие автобусы, я не знаю, какие-то автомановы, в автомашину я заглядываю, смотрю, что чем... ну, я пограничник старый, я понимаю, ну, я же не знаю, у меня даже пример нет. Вот в автобусы захожу, смотрю, может, кто-то испугается, да». Вот. мы постоял несколько часов, потом мне позвонили, сказали, все, едет смена, меня поменяли, и все. Вот, вот такой же маразм. Вы что думаете, как-то там по-другому, что ли? Я думаю, что сейчас еще хуже. И сейчас я думаю... Встанет вопрос об обязательной охране школ, и на это тоже нужно будет какой-то налог собирать. Все будет нормально. Это может быть вообще для того, чтобы обязательно Росгвардия охраняла школы, а соответственно будет каждый Росгвардии стоить там по миллиону, да, и только Росгвардия сможет охранять школы, и нужно будет на это платить, за это платить какие-то деньги, то ли с бюджета, ну а в бюджет, соответственно, с налогов. Так что я вполне допускаю, что это вот этот дуэлян золота все и учудил. Никаких вопросов. А вот... Так, Медведев поручил принять все меры для помощи пострадавшим в Керчи, вот как видите, какой молодец, и отправил туда Васильеву и Скворцову, они туда полетели, я не знаю, что они там будут делать, но что-то будут делать, то есть помогать будут. Как я помню, замполит в отделе приехал на убийство, а в белых ботинках еще, в форме на одежде, в белых ботинках. А начальник у меня был полковник Гартьев, вот такой бывший афганец, жесткий очень мужик. И он ему говорит, и что ты приехал? Он говорит, он же, ты видишь, мертвый. Если бы он был живой, ты бы мог ему лекцию прочитать. А он умер, так что езжай отсюда. Ну, вот так и эти. Ну, чего-то они приехали там. Да? Те средства, которые туда на помощь пострадавшим и семьям погибших, они все могут из Москвы определить. Все, что там происходит, решат местные власти. Представляете, вот две такие клавы приедут, там все перед ними на цировах, то есть ничего, работы никакой не будет. Все будут заниматься, чтобы обслужить интересы вот тут этих двух дам из Москвы е-мое капчу не вышло, снимут. Так вот спрашивают, кто этот глупый дедушка, похожий на старого галустяна. Ну, это старый галустян и есть что-то. Это да, ты кто думаешь? Так, Вот пишет, посмотрите фото Роберт дела. Да, там нарисован Гиркин, прям совершенно очевидно. Ну, или похожий на него человек, я согласен. Вот. И чем занимался-то Медведев вот все эти дни? На беспилотном автомобиле Яндекса катался. Ну, маленький любит играться, ему нравится развлекаться. Видите, вот, всякие гаджеты. Теперь вот беспилотный автомобиль. Говорит, хорошее такси, говорит, но только поговорить не с кем. Интересно, он в это хорошее такси залез, если я так понимаю, с кем? С каким-то Аркадий Волош сопровождал премьера. То есть он глух не мочил Аркадий Волоша, если он не, смог, не, не с кем ему было в такси поговорить. <сас> Бедолаки, блядь. И в Нижнем Новгороде депутат пишут, в танке застрял и видео покажет. Но я так понимаю, что он очень давно застрял. Это просто сейчас видео, которое получил популярность некий Игорь Зотов. Залез в танк, но ну, жопа у него оказалась такая здоровая, что из танка вылезти не может. И я всегда удивлялся таким людям. Я сам достаточно большой человек, да, но вот если там при костюме пиджаке 60-го или 58-го размера, то у меня штаны всегда ну, максимум 52-й, да, потому что ну как-то как-то вот так, а этот видно наоборот, 52-й сверху и 60 снизу, ну, бывает Жителю Североморска банкомат выдал доллары вместо рублей, возбудили уголовное дело, его пытаются посадить, уникальная совершенно ситуация, дело возбуждено за кражу, то есть человек получил, пришел с своей картой, снимает 500 рублей, ему дают 100 долларов, но он решил, что надо еще снять и правильно решил. То есть он решил, что у этого автомата, вот, ну, он же слышал, что брат какие-то сейчас эти отказы от долларов и так далее, да, он решил, что такой обменный курс, ну, почему бы этим не воспользоваться, а его привлекают за кражи Вот тут совершенно... Как юрист, я вам скажу, что вообще невозможно никак в нормальном обществе было привлечь за кражу. Ну, что такое кража? Кража, то есть ее субъективная сторона в том, что человек осознает, что он крадет и совершает преступление, то есть тайное хищение имущества. Во-первых, какой тут тайны стоят везде? Эти камеры. Во-вторых, здесь реальная сделка. Реальная. Он нажимает кнопку, просит дать ему денег. Ему дают. Все. Если автомат с той стороны с этим согласен, он тоже с этим согласен. Почему нет? Какая же это кража? О чем вообще речь? Представляете, какие морды. То есть они готовы вообще абсолютно извратить законы, все вытащить мехом наружу для того, чтобы отстоять права своих вонючих банкиров. Там нет никакой кражи и быть не может. Вот такие дела. И ЦИК прекратил процедуру подготовки к референдуму. Так, Вячеслав, как думаете, как бы отнес Борис Немцов ко всему, что сейчас происходит? Ну, как бы, я вам могу, а, а, вот на скидку один из разговоров с Немцовым, да, я звоню Немцову, не помню, когда, мы можем вспомнить, потому что, о чем я буду говорить, пойдет разговор о конкретном случае, можно погуглить, когда это было, и я говорю, Варис, там что-то вот надо там, то-то, то-то, то-то. Ну, что-то, какое-то мероприятие совместное, какое-то предложение у меня. И он, какие нахрен предложения? Ты видишь, что тут происходит? Людей в багажниках притаскивают и так далее. Это произошло в тот день, когда разважа его притащили в багажнике. То есть он был крайне возмущен. Я думаю, что сейчас бы он был возмущен еще больше. Поэтому что про Немцова говорить. Он все эти вещи понимал прекрасно. Все видел и мог прогнозировать, потому что у него были мозги. Вот. И я уже сказал, ЦИК прекратил процедуру подготовки к референдуму по пенсионным изменениям. Но это то, о чем мы говорили и предсказывали. Помните, когда я говорил, что волокитить будут, а потом сольют? Так оно и произошло. Я сказал, никакого референдума не будет. Вы помните? Я вам это говорил? Говорил. Пожалуйста. Мне говорят, вот ты там наговоришь. Ничего подобного. Вот, посмотрите. Все, что я говорю, так оно и получается. Слава, сколько по-вашему было тех, кто стрелял? Я абсолютно не знаю. Меня там не было. Я вполне думаю, что и один мог бы справиться совершенно легко. Если там произошел взрыв, и потом кто-то шарашил с ружья. Ну, почему нет? Ну, взрывом сколько людей можно повалить, до да сколько хочешь, все зависит от, от мощности заряда и от количества людей. И что там, если это безоболочная взрывчатка, это одно, если это э, с какими-то элементами поражающими, это совсем другое. Тем более, где это происходило, я же не знаю, там могли быть и стекла, и какие-то предметы, которые стали поражающими элементами. Человек, который стрелял из ружья, чем он стрелял? он стрелял какими пулями, пулями, боелами, какими-то жаконами, это одно. Если он стрелял картечью, да, импортной, хорошей такой, да, или там волчьей дробью, 4 нуля, ну, там можно сколько угодно накрошить. Все зависит тоже от расстояния. Одно дело, он стрелял в упор, другое дело, заходил в класс какой-нибудь и давал просто в массу народа, делал выстрел. Поэтому здесь, здесь сложно говорить, это разные абсолютные условия, здесь необходимо, так сказать, осматривать место происшествия, хотя бы, если не визуально, то при помощи камер, чтобы понимать, что, что там произошло и уже моделировать ситуацию. А лучше, если посмотреть, что там камеры школьные эти записали. Поэтому то, что произошло, конечно, страшная трагедия, но все эти трагедии, они предсказуемы. Понимаете? Они абсолютно предсказуемы. То есть, что происходит? Нагнетается жуткая ненависть, нагнетается страшная, когда нас обвиняют в том, что мы там тащим общество в гражданской войне. Какой нахер гражданской войне? Кто самый главный ненавистник? Малифик, Вова Путин. И его проводники, такие как Соловьёв Киселевый и вся эта мразь они проводят вот эту негатив, вот этот негатив, эту негативную информацию, они вдалбливают в головы людям. Вот. И, ну, это уже вчерашняя информация, что один из, значит, иерархов Украинской Церкви Московского Патриархата, некий... Александр Доробинко, который ну, там, под каким-то псевдонимом да, своим э, этим, церковным служит, да, он э, заявил, что является, что на территории Украины восстановлена э, метрополи э, в качестве метрополии. Э, э, так, так, так. Собственно, с этого момента мы являемся на сегодняшний день клириками Константинопольской церкви. Ну, вот он все хорошо разобрался. Я думаю, что там, конечно, будут очень серьезные разборки внутри. То есть, представляете, есть Украинская Православная Церковь, есть Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Многие и оттуда, и, ну, а с первой-то все захотят стать клириками Константинополя. А плюс еще кто-то не захочет, кто-то останется верен Гундяеву и так далее. То есть начнется полный, конечно, рок-н-ролл, но я думаю, что Украина справится с этим, в отличие от гундяевских. Здесь будет рок-н-ролл еще страшнее. И вот пишут, что Константинополь ведет подстрекательскую деятельность. Турецкая православная церковь подала в суд. В Архламе превысил свои полномочия и так далее. По поводу Томаса для украинской церкви Ну что, как можно назвать? Меня спросили прокомментировать Ну, Гитлер такие вещи называл Шпрунг, если я не ошибаюсь Помните, как операция против каравана Пикью-17 называлась? Также, кстати, точно называлась и В Югославии операция Ход конем ход конем, то есть когда так вот раз, ну сейчас представляете, натягивают РПЦ, что нужно сделать? Нужно сделать ход конем, то есть нелинейный какой-то шаг, связать проблемами Константинопольскую патриархию. Ну, я думаю, что очень слабое решение. Я посмотрел, какие основания вот турецкая православная церковь подала в суд на Константинополь и пишут, что пишут. Действие епископа является преступлением согласно как турецким законам, так и Лазанскому мирному договору, в котором четко прописана ответственность и круг обязанностей Константинопольского патриарха. Я, честно говоря, открыл рот. Почему? Потому что ну, я знаю, что такое Лазанский мирный договор. Это договор 23-го года. Я даже залез, думаю, может, я что-то забыл. Залез, простудировал. Нет, ничего за... не забыл. Это договор между Антантой и Турцией о, так сказать, разделе всего, разделе территорий, разделе полномочий и так далее. То есть Турция проиграла войну, да, причем проиграл две фактически войны, два в одном. И Греция проиграла, да, и Антанте проиграла. Вот, можно их смешивать, да, потому что война с Грецией раньше началась, можно не смешивать. И в этой ситуации как бы это был последний договор, который, ну, решал некоторые вопросы в пользу Турции. То есть Ататюр был достаточно хитрый дядька, и с точки зрения дипломатии особенно верткий был. И тут он вывернулся. То есть его натянули не слабо, конечно, вместе с Турцией, но вывернулся. И что относительно патриарха, то есть полномочия Константинопольского патриарха не могли предусматриваться этим договором. Я залез, думаю, может быть, я что-то там не знаю. Но я сразу как бы сообразил, что такого быть не может. Почему? Потому что ну, Лозанское мирное соглашение является тем договором, в котором... Ни, ни, ко, в котором не является предметом договора полномочий Константинопольского патриарха. Там чуть-чуть касается этого. То есть это не предмет договора. С какой стороны это касается? О том, какие полномочия осуществляет этот Константинопольский патриарх на территории Турции. Не вообще, а на территории Турции. Как может соглашение между Антантой и Турции определять полномочия православной церкви и константинопольского патриарха внутри православной церкви. Чего маразм? Это кто вообще говорит? И зачем они это говорят? Это все равно, что там же этим соглашением были созданы комиссии по проливам. да, То есть страны Антанты выделили своих людей, которые должны были заниматься контролем над проливами. Если бы эти страны, Антанты, поручили им еще контроль над, э, ну, я не знаю, там, Панамским каналом, Суэцким каналом, да чем угодно. Что это касалось бы как-то Турцию, она могла бы как-то э, протестовать против этого, обращаться в суд. Да, конечно, нет. Это расширяло их полномочия, но не касалось Турции. Точно так же, как полномочия, рамки, полномочия. Константинопольского патриарха определены там, но только в рамках Турции они определены, они вообще в рамках православия. Православная церковь в качестве стороны не участвовала в Лазанском соглашении. Жуть вообще. Я понимаю, так я вот все пометил, тут так. Сейчас посмотрю, еще что я не сказал. Ну, я не сказал еще, что, конечно, та турецкая православная церковь планирует на Константинопольского патриарха обращаться в Турецкий суд. И, конечно, это Эрдоганов суд. И, конечно, Турецкий суд может принять любое решение, то, в том числе и что там патриарх Константинопольский не прав. Ну, во-первых, есть международный суд. Да? Это... Как бы последней будет инстанция, реальный международный суд. А во-вторых, есть возможность у константинопольского патриарха просто собраться и переехать в Грецию. А вот это уже будет нарушение Лазанского мирного договора и нарушение стороны Турции. Если он вынужден будет уехать, это будет нарушение стороны Турции. Вот я думаю, что тут будут большие проблемы у Эрдогана. Я думаю, что Эрдоган не будет воевать из-за этого, ему нахер не нужно. Зачем? Он создает видимость какой-то помощи Путину, да, то есть для того, чтобы вот, видишь, я там как за тебя борюсь. И, или те люди, которые там в этой турецкой православной церкви, создают видимость содействия. То есть по формальным признакам они обращаются в суд, будет вся эта бодяга. Для чего они это делают? Ну, вероятно, все для личной выгоды. Если Эрдоган хочет получить какие-то решения, наверное, то эти люди просто тупо хотят денег. Опять вову тупо разводят на деньги. То есть в любом случае это некое неработающее ружье, оно не выстрелит. Я могу сбиться об заклад, что это ружье не выстрелит. Но вот за эту херню заплатим мы. Понимаете? То есть вот они сейчас там будут судиться, рядиться, там что-то придумывать. А ход на нем на самом деле простой, просто нас обчистить на бабки. Вот и все. Так, церковь достала. Ну, давайте как-то это, значит, поменьше про это будем говорить. В любом случае это наши деньги. Да, в любом случае будут расплачиваться нашими деньгами. И в РПЦ не исключили примирение с константинопольским патриархом. То есть, представляете, в гневе они все это сделали, потом поняли, что они это сделали. Представляете, какие там, я не знаю, что они там нюхают. Они поняли, что они стали инициаторами раскола реального раскола, того, которого тысячу лет не было. И вот они раскололи православную церковь. Что за это должно, так сказать, случиться на земле? Там за гробом-то они не боятся, они там понятно, что для них, для всех огромная сковородка. Просто я так понимаю, что остальные православные церкви охерели от того, что произошло. Просто сейчас пишут телеграммы какие-то, вы что делаете, остановитесь, там побойтесь Бога и так и далее. И они очканули, потому что они понимают, что дальше не будет никакого ни харистического общения ни с какими другими церквями. То есть и в Иерусалим их могут вообще не пустить никакой благодатный огонь они получать не будут, где-то под забором будут там разжигать его. Вот такие дела. и вот Пишут, что РПЦ угрожает Иерусалимскому патриархату приостановить участие в службах в храме Гроб Господний, если он примет сторону Константинопольского патриарха. Да, вы знаете, это вот прям... Один в один русская поговорка здесь подходит. Загрозил мужик папу, я к обедне не пойду. А это поп загрозил папам там что мы к вам не приедем в храм гроба Господне. Блядь, да не приезжайте, сто лет вас там не видать. Я вообще жуть, конечно. Интересно, Аврелий пишет, очень мне понравилось, РПЦ, созданная Стальным сорок 43-м на основе НКВД, хочет ликвидировать Вселенский Патриархат, учрежденный в первом веке нашей эры. Логично, чекисты всегда против попов боролись, особенно если те лишали их доходов. Очень правильно. Тупость, вот пишет Татьяна Иванова, тупость первых лиц нашего времени в РФ превышает все возможные процентные эквиваленты. Ну, конечно, ну, а, ну кто они были, вы посмотрите, это же были ничтожества вообще полнейшие. А вы что думаете, а со временем человек умнее, что ли, становится? Есть, со временем только глупее. Вы думаете, опыт человека делает его более интеллектуальным? Нет, интеллект это мертвая величина, это догма, его нельзя никуда сдвинуть. Он либо есть, либо его нет. Опыт может дать возможность действовать в ситуациях по шаблону, но он не может дать возможность в какой-то необычной ситуации найти правильный выход. Это только интеллект может это сделать. Поэтому интеллект у них нет вообще, в принципе нет. А вот наш Канад написала: "Христианство на Руси". С Владимира Великого началось, на Владимире ничтожным и закончится. Но я Владимир Мелкий, я всегда говорил, что был Петр Великий, то есть, что он берет пример, Владимир Мелкий берет пример с Петра Великого. Так оно и есть. И... Путин разрешил Федеральной службе исполнения наказания пользоваться мигалками. Видите, какая прелесть. С мигалками будут возить заключенных. Савянин заявил, что 150 тысяч камер обеспечивает в Москве видеонаблюдение. Интересно, где они были, когда Немцова убивали. Греф назвал физико-математические школы пережитком прошлого. Он сказал, что они не нужны. Математика не нужна, представляете, по Грефу. Вот что в башке, что они курят, что они нюхают. Сейчас только математика и нужна. Сейчас нужно только с машинами общаться, с людьми уже без толку общаться. Машины гораздо интеллектуальнее людей. Поэтому, чтобы чего-то добиться, нужно знать математику. И чем лучше ты ее знаешь, тем больше ты можешь добиться. И не программирование никакое, а именно математику. Именно математику. А он говорит, что математические, физико-математические школы не нужны. Странный человек просто. Безумец. А может быть враг, может быть злодей. И вот в сентябре, оказывается, по данным Ростата, цены на бензин в России поднялись на 10%. Представляете, нам рассказывает Кудрин о том, что с первого... Числа 19 -го года января поднимутся цены, а тут, оказывается, за месяц уже на 10%. На 10% поднялись за один только месяц. Э, об этом никто не говорит. Говорят, вот, ну вот, поднимутся тогда. Насколько же тогда не поднимутся, если про 10% никто не говорит, это вообще ерунда. В Зеликатском на сколько-то планируют поднять? Вот бесплатный вылов собираются ограничить суточные нормы, определять суточную норму, сколько можно рыбакам-любителям ловить рыбы. То есть, чьи в лесу шишки, все то же самое. Там Сколько шишек можно собрать, сколько грибов. Вот валежник бесплатно в неограниченном количестве. Да, рыбку надо считать. Представляете, то есть, эти тралами, неводами, вытаскивают рыбу, продают везде местное знать, где есть рыба, это местное знать сидит на рыбе, да, а люди, которые там проживают, они карасика поймать не могут, да. Прикольно. Росстат назвал самый стремительно дорожающий продукт. Представляете, какой самый стремительно дорожающий продукт? Это пшено. На 40% подорожал тоже чуть вот... С начала года с 30 рублей до 44 рублей. И вот спрашивают, почему. тут объясняют, что сейчас напроса не урожай, да. Ну, кто не знал, пшено из спроса делают. вот, И поэтому, значит, вот такие цены. Хорошо. А в прошлом году было не так. В прошлом году на пшено тоже цена росла, а был сверхурожай. Переурожай, да, как они говорили, там что-то запредельное, невероятное, и что? Цена все равно росла, и сейчас растет. Какая разница, урожай или не урожай, если цена все равно растет. И вот, да, вот в России снизилось потребление алкоголя почти вдвое за пять лет. Видите, как это Вероника Скворцова сказала, замечательно. Вот только единственное, там левая рука не ведает, что правая творит, да? То есть вот эта Вероника Скворцова, министр здравоохранения, подсчитывает, сколько потребляют алкоголя, но она почему-то не подсчитывает, сколько его покупают. А вот мы подсчитываем. Вот, например, 1 февраля 2018 года, да, продажи алкоголя, продажи алкоголя выросли до 209 миллионов декалитров. То есть это так, так, так. Объем продаж всех видов алкогольной продукции вырос почти на 10% пива и пивных, коньяк на 7,2% и так далее. И все пункты выросли, все пункты выросли продаж. И так было все время, то есть все это время растут продажи алкоголя, а потребление падает. Представляете, какой парадокс? Люди покупают, блядь, и выливают его. Покупают и ставят на полку, не продают. Представляете, что вот в голове у этих людей, у этих министров? Она, она заявила, потребление падает. Как ты его рассчитала, сука, потребление? Если продажи растут, это вообще о чем речь? Вот я, мне страшно просто становится. То есть такое ощущение, что они уже вообще просто оторвались, где-то летает, язык уже метла несет, без головы работает, уже без головы метла просто шлепает, жуть, конечно, то есть растут, растет производства нелегального алкоголя. Растут продажи легального алкоголя, но человек почему-то потребляет каждую пятую или каждую четвертую бутылку. А остальное он выкидывает, покупает и выкидывает, чтобы поддержать отечественного производителя. Что за дурдом, а? Продажи алкоголя в сети выросли на 42%. То есть, представляете, продажи так выросли, когда никакой сети еще не было, да? Относительно тех продаж выросли. Так еще в сети стали продавать. И выросли они за год на 42% эти продаж. Удивительно. Че, да, вот, че плетут люди? Мне говорят, вот Мальцев ты врешь. Ну откройте, посмотрите, где что я вру. Я, я просто анализирую. У меня работа такая. У него зрачки заширены или мне кажется, голубчик, как тебе кажется, у меня глаза черные, понимаешь, поэтому ты зрачки от глаз отличить не можешь, понимаешь? Для тебя это сливается все. Так что это уже проходили. Чемпионат мира принес российской экономике почти триллион рублей. Бля, откуда принес триллион рублей? Я взял, стал прочитать, читать все. Параметры, все показатели. Каждый болельщик, там говорят, он потратил на чемпионат мира там около пяти тысяч долларов. Да, но это с учетом перелетов. И эти перелеты не российские в основном, да. А на каждого болельщика России потратил порядка пяти То есть и вот вопрос откуда? Из бюджета получили, да? Из бюджета получили за все эти строения и так далее, а потом их записали как в прибыль. О чем речь вообще? Вот я прочитал, собрал все. На 469 миллиардов выросли трудовые доходы населения. Это они считают, интересно, за счет чего они выросли. Это они за одну секунду выросли? Нет, это те, кто строил, все это получали зарплату. Откуда они эту зарплату получали? С воздуха? Бог присылал, как Кадырову. Нет. Было создано 315 тысяч рабочих мест. Рост налоговых доходов составил 164 миллиарда рублей и так далее. То есть на налоги на, на бюджетные деньги. Да можно что хочешь. Ужас, конечно. Очень смешно. То есть вообще цифры, ни одна цифра не бьется. Вообще ни одна. И... Вот все деньги чемпионата мира, тут всего 683 миллиарда рублей потратила Россия на проведение чемпионата мира, ну и так далее, плюс, там вот все плюсы идут, и, то есть, та цифра, которую они называют, абсолютно не основатель. это деньги, которые просто крутанулись, да, причем с большим минусом. Когда революция? А революция идет. Вот странный человек, да? Когда такое происходит. Вот сейчас мы новости рассказываем. Он спрашивает, когда революция? А это что, не революция, что ли? Вот все, что сейчас происходит. Так. Где твоя революция, Мальцев? Александр Мезенцев какой-то. Я ответил. Я тебе ответил в том числе, где моя революция? В окно выглянь, в интернет посмотри, на улицу выйди, везде идет революция. Если ты думаешь, что это не так, ну мы с тобой поспорим. Когда мы власть возьмем, мы с тобой поспорим. И вот пишет, революция уже в головах происходит. А она уже в головах не происходит. Она в головах уже произошла, эта революция. Она уже произошла в головах. Все. Она происходила до да, 5 ноября 2017 года. Она в головах происходила. Теперь она произошла уже все. Ой, видишь, тут... Экранный революционер ты, ну, а ты тролль компьютерный, что тут я могу сказать? Экранный революционер, ты думаешь, это сейчас оскорбление? Это сейчас не оскорбление. Вы еще не понимаете, информационный мир главнее сейчас того, который существует объективно, И еще непонятно какой объективнее, пройдет совсем чуть-чуть времени и экранный революционер будет гораздо эффективнее, сейчас уже эффективнее, вы просто этого не понимаете, чем все остальные. Российская Академия Народного Хозяйства констатировала минимальный за 15 лет уровень сбережения у населения. То есть, благосостояние растет, экономика развивается, минимальный уровень сбережения. Наверное, все бросились вкладывать в путинские проекты. Очень смешно, конечно. Средняя зарплата российских ученых превысила 96 тысяч рублей. Обхохочешь. Так же, как учителей и врачей, за средняя зарплата превысила 38 тысяч рублей. Нам заявили об этом. Да? А учителей 96. Наверное, так же. То есть, если там врачи получают 14-15, да? учителя там чуть меньше 20, да и с учетом того, что у них еще забрали дополнительные все. То, то ну, здесь тоже надо в два раза. Российскую железную дорогу признали одной из лучших в мире. Я думаю, что вот издательство Lonely Planet. Планет. Да, австралийское издательство. Я понимаю, что им денег путинцы отвезли. Наших денег. И они все признали. Но было бы неплохо их покатать по самой лучшей железной дороге в мире. Да. Я катался на многих железных дорогах, да, и вот скажу, что российская железная дорога худшая, безусловно, худшая, из всех, ну, с которыми мне приходилось иметь дело. Я, конечно, не ездил в Пакистане по железной дороге, может быть, там хуже, я допускаю, я даже в кино видел, что там хуже, но те, которые я имел счастье, так сказать, протестировать, оказались гораздо лучше российской. И Дмитрий Рогозин исключили из состава авиационной коллегии проправительства Российской Федерации. И туда включили каких-то министра промышленности и торговли Олега Бочарова, министра транспорта и так далее. То есть авиационная коллегия, в которой нет вообще летчиков. Последнего, я так понимаю, Бондарева оттуда исключили вот вместе с Рогозином. Все, от а там летчиков не осталось в коллегии в авиационной. Классно, молодцы. Это все равно, что морская коллегия да, при Петре, в котором не было бы моряков. Помните, в морской коллегии один только царь Петр был, и очень он, так сказать, переживал, потому что, хотя он был и учился морскому делу, и корабельстроитель был бас, ну, то есть он был мастером кораблестроения, все равно очень переживал, что у него недостаточно знаний в морском деле, и ему не давали звание контрадмирал. Он написал прошение, попросил у морской коллеги присвоить ему звание контрадмирал. Ну, что они ему сказали, что не хватает у него пока опыта, знаний и так далее. И он смирился, сказал, ну да, я пока не дорос. Так что удивительно, конечно, вот, вещь совершенно невероятные происходит. В Роскосмосе назвали дату отправки очередного экипажа на МКС. И, то есть, говорят, вот надо отправить до декабря, потому что там совсем плохо на МКС. Ну, то есть, им же туда что-то везли, как я и сказал, помните, то есть, какую-то еду, там, я не знаю, горючую, что там еще, спирт, сигареты, вот, чай. А тут нет нифига, поэтому нужно отправлять немедленно. Ну, кроме всего, проще, там спускаемый аппарат. Это тоже очень важно. Говорит, будем торопиться. Но представляете, что, если они не торопясь, что они творят, и у них все падает, что будет, если они поторопятся? И вот э, пишут, что... Э, в российском самолете Ту-204 откажутся от гидравлических систем в пользу электрических систем и так далее. И вот макет уже показали такого самолета там или нарисовали и так далее. Страшно мне все это читать. Вот я сразу, тут можно обратиться просто к интернету. Вот МИД России очень хорошо пишет, но не МИД России имеется в виду, а ник такой. В одном американском штате Олеска аэропортов больше, чем во всей Великой и прекрасной России. По статистике на 17 год в России 228 аэропортов и аэродромов в Аляске 280 на Аляске 282 население Аляски 740 тысяч. Да, ну, сравнил аэропорты, аэродромы России с теми, которые на Аляске. Они как небо и земля, конечно. В России то, что можно назвать аэропортами, по пальцам можно сосчитать. И они, я к чему это вспомнил, они про какие-то самолеты говорят, что они там будут развивать авиастроение. Какое yeah. авиастроение? Им садиться даже некуда этим самолетом. Минкультуры предложил предложила определить критерий анонимности в интернете. То есть надо критерии определить. Они думают, что в интернете сидит какой-то мужик с бородой, как бог, бог интернета. И ему раз, там, закон, что вот такая должна быть анонимность, или ее не должно быть, мужик с бородой говорит, да, сейчас я буду этот закон выполнять. Это точно так же, как законы природы поменять. Практически невозможно, как поменять законы интернета. Они этого еще не поняли, жаль. То есть, причем, они же рубят сук, на котором сидят, если вдруг это можно будет сделать. Представляете, вот Твиттер сейчас опубликовал как раз сегодня архив из 10 миллионов твитов с фейковыми аккаунтами. 9 из 10 фейковых аккаунтов, которые распространяли всякую информацию, имеет отношение к фабрике троллей, вот как раз и информация связано со всеми путинскими делами. Девять из десяти, можете себе представить. Они говорят про анонимность. Но если будет запрещена анонимность, то какие фейки? Тогда все, путинская система вообще сдохнет. Анонимности скоро не будет. Там она просто не сможет существовать в информационном мире. Какая анонимность в информационном мире? Артисты. Они вот совершенно не понимают, что творят. У них какие-то еж... сегодняшние цели. Вот не завтрашние даже, сегодняшние. Вот сегодня день прошел, как в армии говорят, да. И в Чехии арестовали нескольких россиян по обвинению во взломе системы регистрации. Граждане арестованной России и Вьетнама. Ну, нужно больше информации, как бы это опять не чипиги очередные. Минэкономразвитие предложил отменить уголовное наказание за валютные нарушения, то есть все жопа полная с валютой совсем. То есть, давайте, делайте что угодно, все все можно. Скоро, потому что не будет никакой валюты. Шувалов пообещал Путину регулировать проблемы с внешним долгом. Но это он со вчера обещал. Вот. И вот необходимы переговоры, консультации и так далее. Ну, денег надо для этого, он э, возглавил значит внешний экономбанк, ну то есть это бездонная такая дыра, куда бюджет закачивает бабки, они потом разлетаются, то есть 80% невозвратных кредитов, это то, что Путин откуда кормит всяких Ролдугинов и так далее, есть, ну одна из путинских, один из путинских кошельков, да? вот и Относительно Шувалу. Ну, проблемы с бедностью он уже урегулировал. Помните, лет больше 10 уже, да, лет 11 назад Путин поручил решить проблемы с бедностью в России. Шувал все решил, теперь он богатый человек. Правда, все остальные бедные, но это не важно. А теперь вот он будет решать проблемы с внешним долгом. Посмотрим, как это получится. Ага. И Путин обсудил, значит, с президентом Египта полное восстановление авиасообщения после взрыва. Помните, Авиа, авиасообщения не было. То есть договорились полностью восстановить. Все это в Сочи происходило, ходил он, общался с этим президентом, таскал его общаться с отдыхающими в Сочи, показывал, какой он там молодец. То есть Путин наступает на те же самые грабли, на которые наступили все советские, помните, Сирия, Египет и так далее. То есть это, это уже проходил Советский Союз, дружбу с Сирией, с Египтом. Стоила она нам очень дорого и принесла очень много геморроя. Положительного не было ничего. Я думаю, что этот вариант Путину очень устраивает. Почему-то, не знаю. То есть здесь можно абсолютно все спрогнозировать. Весь геморрой, который будет получен от этой дружбы, очень легко прогнозируется. Но, я так понимаю, Путин интересует бабки, личные бабки. Мужик, ты откуда и почему у тебя столько людей смотрят? Вот интересный такой Руслан из... Пилов. Ну послушай Может что-то умное услышишь Может быть тоже будешь смотреть Да Как можно объяснить откуда Возьми Я очень не люблю Википедию Но возьми, открой, прочитай И зачем задавать вопросы, На которые ты сам можешь получить ответ Никогда не задавай вопрос На который ты не знаешь ответа Мой тебе совет Это кстати не я сказал Черчилль, не помню и вот очень напоминает да, у Сталина, Путин, да, тоже в Сочи ходил, со всеми обнимался, кого-то там притаскивал, и вот казаки дагестанские джигиты выступали перед Путиным и египетским президентом. Сразу же Фазили Искандер в чистом виде, помните, и, и в Сандрой Щегема есть глава пиры Валтасара. Потом по поводу этой главы, ну, написали сценарий из этой главы, да, и сделали фильм «Перывал Тасара» или «Ночь со Сталином». Кстати, мне понравился фильм, его очень много критиковали, что у Петренко там не тот акцент и так далее. И у Гафта, который Берег играл, не тот акцент. Мне понравился. И действительно, тут абсолютно то же самое, что творит Путин. То есть такой волтасар устраивает пиры, там какие-то казаки у него пляшут, там какие-то горцы пляшут, пиздец какой-то, жуть. И Лавров заявил, что Россия не станет ждать исключения из Совета Европы, то есть уйдут, хлопнув дверью. А и Лавров рассказал вот Беленкат об этом Беленкат да британской группе, которая тесно связана со спецслужбами, как он говорит. Мы знаем ни для кого не секрет об этом открыт пишут западные журналисты, тесно связан со спецслужбами этот Беленкат, да через него сливает информацию, которая должна иметь некое воздействие на, обще... на общественное мнение. И вопрос вот Лаврову, ну да, ну предположим, хотя я уверен, связано со спецслужбами, то, что они говорят, это неправда. Лавров не говорит, это неправда. Они связаны со спецслужбами. И что? Они говорят неправду? Правду. Тогда какая разница, с кем они связаны, если они говорят правду? Артисты. Вот это передергивание такое, Геббельсовское, такое для бабушек, вот для этих ебнутых, которые там, отряды Путина, они там связаны со спецслужбами, да, ну, связаны. А Скрипаль не травил Путин? Травил. А Литвиненко не травил Путин? Травил. С кем связана эта информация? Похеру. Она правда, правда. Вот. И Китай отказался кредитовать Россию в юанях, то есть очень хотели получить в юанях, да, я помню, как-то был в Каире, в Гизе, у пирамид, и там мужчина показал мне удостоверение, что он, он говорит, I'm босс. я говорю, а чей ты босс? Он показывает на сфинкса. И показывает удостоверение, что он действительно босс сфинкса. Я вон, ну, сфинкс только простоял тут без босса. А теперь у него есть босс. Я подумал даже вот это. Он такой, как пират из тысячи одной ночи, весь в шрамах, одноглазый, зубов нет. Ну, вот, я подумал, что был бы в России олигархом, бы стал с такой наглостью. И я к чему это говорю? К тому, что э, он попросил мани а я говорю, no money, он говорит, Russian money, give me, то есть он готов был на любые деньги, на доллары, фунты и даже Russian money, вот это тоже, я так понимаю, готовы на любые деньги от Китая, Да, но не дают, я тому тоже не дал из-за его наглости, и китайцы не дают, представляете, какая прелесть, то есть, Газ и нефть отказываются покупать. Покупают в Канаде, в каких-то других странах. Говорят, там выгоднее. На самом деле вовсе нет. Они не хотят подогревать путинский режим. Зачем им это нужно? Они те еще друзья, заклятые... Они в совместные проекты не вкладываются. Посмотрите, все совместные проекты, это путинский проект, он за свой счет их делает. Те, кто хочет участвовать в Роснефти, они их сразу хватают и сажают в тюрьму. Обратите внимание. Так случайно раз и посадили те, которые хотели участвовать в Роснефти. Они просто лес вырубают на халяву. Они ресурсы другие вывозят, золото, воду, но они не хотят ни в чем участвовать, и не хотят они Путину помогать, нафиг он им нужен. Их все устраивает, их именно устраивает а, вот такое состояние дел, чтобы у власти был слабый Путин со всей этой слабой фигней, и можно было спокойно все заграбаствовать. Они не, очень не хотят, очень боятся, что здесь что-то изменится. Не за свой счет, а за наш счет. Ну да, да, да, я если оговариваюсь и извиняюсь, я это имею в виду, конечно. Американский финансист прогнозировал обвал золота. Первый раз про обвал золота я услышал в 1994 году, да, один товарищ мой, очень умный товарищ, кстати, служил в одном подразделении с Аленом Делоном, да? Он был французом, а звали его полпалчивоновным. Да. И вот он мне рассказывал о том, что доллар не, не, не покупает доллары, они скоро рухнут. Это было в 1994 году, вот доллары рушатся до сих пор. И да, я сразу вспоминаю, помните анекдот, как мужика, ладно, не буду, а то времени нет. Так, обвал доллара он спрогнозировал, да. Вот. и Польша подписала многолетний контракт на поставку американского сжиженного газа ну, на 20% дешевле, чем из России. И самое главное, что газ можно не покупать, но можно продавать. Парадоксальная ситуация. То есть, можно просто на бирже на лондонской перепродать этот газ куда угодно, если цена повысится. Очень льготные, очень хорошие условия. Я понимаю, что американцы, так сказать, демпинганули. И я думаю, что не раз еще демпинганут, я думаю, что вся Европа сейчас подсядет, как, в общем-то, я и говорил еще давным-давно, что так оно и будет. А газпромовцы мне рассказывали, что для этого надо 7 лет. Через 7 месяцев уже Литва получала сжиженный газ. Кстати, все эти рассуждения и обсуждения есть в эфире. И так очень легко проверить. Заместитель главы внешней разведки Украины обвинили в госизмене. Это Сергей Семочка. Я посмотрел его биографию, что-то не нашел биографию. Начал он сразу работать в СБУ. То есть только родился и сразу начал работать в СБУ. Так не бывает. Я думаю, что какая-то связь была перед этим из КГБ... Ну, в общем, тут все понятно, либо он работает на Путина, либо его пытаются столкнуть те, кто работает на Путина, и все, То есть даже и рассуждать нечего, третьего не дано, в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, так и, дал, так, так и есть, в общем-то, мальцев кепку одевай обязательно, как же. И в Армении, значит, премьер и правительство ушли в отставку для того, чтобы можно было провести парламентские выборы. Парламент не хотел самораспускаться, как те демоны самоликвидироваться, но пошли на такую уловку. То есть правительство уходит, парламент распускает президент и после этого будут новые выборы. Слава сделал эфир в очках. Зачем? Вот, и саудовского журналиста пропавшего пишут, что пытали и обезглавили, в общем-то, ну, это понятно, и из тех материалов, которые опубликованы, это было видно. А вот Трамп обсудил с саудовским принцем исчезновение, значит, вот этого журналиста, Хашкади, Хашкаджи его зовут, звали этого журналиста. И принц, конечно, сказал, что он не при делах, кто это такой этот потерпевший куда он пошел. Первый раз, говорит, я его глаза вижу. И Трамп сказал, говорит, что ничего не знает. Ну, понятно, что принц, как он, Мухаммед, Бин Салман, Аль Сауд, да, как он правильно, полное имя, я что-то не могу найти. Ну, ладно. Надеюсь, что не ошибся. И он, я так понимаю, сейчас управляет Саудовской Аравией и понимает, что в отношении его никаких мер не может быть принято. Он, так сказать, неприкосновенное лицо, является фактически монархом. Вот я хочу дожить, знаете, до тех времен, когда всех неприкосновенных лиц можно будет за убийство привлечь к ответственности. Вот представляете, Трамп, который сейчас пытается как-то там покрыть вот этого принца, он, ну, он все прекрасно понимает. Но он не может себе позволить вот так куда-то пригласить человека, убить, обезглавить его и так далее. Но он может позволить это какому-то саудовскому принцу. Вот Парадокс американской демократии. Себе он не может позволить. Он может позволить разбомбить бомбу, латунную бросить, там всех зафигачить. А вот так кого-то пригласить и чикнуть не может президент Соединенных Штатов. И никто в штатах не может безнаказанно это сделать. Но зато могут позволить вот этому принцу саудовскому. С точки зрения криминологии это очень интересно. Вот, и Помпео встречался вчера с королем Саудовской Аравии, а сегодня встречается он с... Ну, и с королем поговорил Трамп, и с принцем поговорил, и с королем. И Помпео встречался и с принцем, и с королем. Не с королем, чистой чистая Король уже в неадеквате, у него все уже очень старенький. Рулит там как раз наследник. И... В связи с этим Помпео сегодня встречается, ну не с этим, а просто он с визитом приехал к Эрдогану. На самом деле он пытается решить там вопрос, поскольку, я так понимаю, доказательства нашли спецслужбы Эрдогана, и доказательства такие, что они взяли наследника Саудовского престола за яйца, то есть они знают, что он непосредственно посылал людей, потому что те, кто убил, это его охрана личная, это его нукеры, и поэтому понятно, что он там при делах. Я думаю, что у Эрдогана есть и записи каких-то разговоров и так далее, потому что там, ну, такие же вот грушники, как, как и российские, тоже там посылка ушла и так далее, и так далее. Вот, и... Посмотрим, надо больше информации. Самолет с Миланией Трамп э, совершил вынужденную посадку, задымился. Венесуэла отказалась от доллара на валютном рынке, еще одни. Там такая инфляция, они от доллара отказались. Чем же они будут расплачиваться? Какао-бобами, как помните, на этой территории была такая валюта. Какао-бобы, там добрые люди... Высверливали дырочку, все оттуда вынимали, потом заполняли глиной и такие поддельные деньги были. Вот, и. Так. Тут про Гитлера. Ну, это я думаю, завтра мы все с вами на этом теме поговорим. А сегодня, сейчас я донаты прочитаю. Быстренько и будем заканчивать. Трамп и Скиви, дядя Слава, мне стыдно за вас, так как про льва, а, ребята, что-то я не. Э, что-то Я не вижу, извиняюсь. Так, про вас, про льва э, А, Ребита, евреи, заместители Степана Бандеры плюс его сташинский.. Э, Перед Сташинский и его Сташинский перед Бандерой, плюс он идеолог и судья. Так что определение Жида Бандеры. Это исторически обостованно. Стыдно за вас. Да, хорошо. <laughs> Ладно. Прольва Рэбита, которого также убили перед Бандерой. Да, принимается, принимается, согласен. Очень хорошо, очень хорошо. Да, насчет жить Бандеров суда. Артур Эстен. Ну, Фролов Валентин Николаевна, спасибо, Валерий из ПБ, да здравствуйте народовластие, спасибо, Валер. Алексей Пантелеев, на благое дело, на ваше усмотрение, всем силы, и здоровья, спасибо, спасибо, да, смерть Путину, а следом и Бандиозерный, то есть спасибо. Адвокат сделал Вячеслав. Я общался со многими, кто занимался безопасностью. Это не только балконные окна, конечно, нет вопросов. Сделал. А это вчерашний, да? Это вчерашний уже. Так, это вчерашний. Сегодня я так понял. Так, вот верный, Маринечка, Слава, привет, соратникам. Добрый вечер. день на доброе дело. Спасибо. Так, всем спасибо. Лучшие слова Мальцеву. Работать должны роботы, а человечество пусть занимается творчеством. Ну, у Мальцева много хороших слов. Спасибо, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на канал «Народовластие». Под видео есть описание, там все наши почты, кошельки, помогайте каналу, пишите в интернете, ну, и кроме этого ВКонтакте и там Одноклассниках, пишите, гоните волну сопротивления, гоните волну антипутинскую, спасибо, да здравствует революция. Что-то я не могу выключить. Ту -ту -ту -ту. Опа.